Виновники ДТП в Красноярске начали восстанавливать проезжую, проезжую часть за свой счет. Первопроходцем здесь стала 38-летняя автомобилистка, которая на иномарке Киорио в ноябре прошлого года въехала в бетонное ограждение на Копыловском мосту. От удара машину вынесла с дороги. Перевернувшись, она упала на крышу с высоты 5 метров. Так вот, страховая компания, где была застрахована автомобилистка, перечислила почти 156 тысяч рублей на счет Красноярской мэрии. Деньги пойдут на восстановление поврежденной части дороги. Напомню, до сегодняшнего дня весь ремонт полотна, светофоров, отбойников и дорожных столбов после аварии обходился за счет городской казны. Однако после возмущения со стороны активистов Федерации автомобилистов России этот порядок Смотрели. Возможно, в будущем такая практика станет постоянной, и таким образом издержки бюджета удастся сократить. Ну, так как в, страховой, э, в страховом полисе учтено восстановление ущерба имущества той или иной стороне, то есть потерпевшее э, ну, потерю либо как финансовую, либо материальную э, восстановить. И вот буквально первый случай, который уже подтвердился, и уже выплаты произошли в других городах, в крае вообще-то восстанавливают все нарушения, все всю порчу имущества городского имущества за счет страховых компаний, за счет автовладельца, который был виновным во время ДТП.